И всем здарова, ребят, с вами я Ванек, и мы с вами продолжаем проходить, пытаться проходить Saints Row 3 без, с моей озвучкой, ну как бы, не, как бы, такой не с озвучкой, даже, а просто с матами, с моими. В этой игре есть функция сохранения, когда этот индикатор ваша игра сохраняется, слот автоматическое сохранение, я. Так, продолжим. Продолжить. Я музыку убрал, потому что, ну, сам понимаете, авторские права могут еще за музыку тут. Как во второй Синдс помните, тогда я тоже играл. И мне прилетела жалоба на то, что авторские права на АП. Никто не любит меня, да. В нашем сейчас... Э, в мире который сейчас есть так у нас много всяких э, всякой фигни, честно говоря. миссии Сует сути нереш пришли ну, ладно Займос, вы должны встретиться за увидимся позже я знаю, что надо будет сделать, эм, займосу? нам, наверное ну, что это Стилвотер или Стилборд я нарушил правила я проехал на красный свет, ага Эх, как же, блин, нехорошо это делать-то, ребята. Ну, у меня срочное.. Это, срочное задание. Одни одну миллиметража, да есть 2, 3, 4. 4. 4. Так, сейчас Так, стоп, ребята, это надо проверить. Так, че у меня? А у меня сколько у меня при себе есть средств, так скажем, 2000 Ну, еще деньги пришли и 10 тысяч того на интернете. на назад. Но мне на надо стоп, надо на Enter нажать не ну и этот магазин скупаемся. Скупаем все, скупаем все, скупаем все. Если я тут скуплюсь, то это будет здание пойдет мне плюс мне в бизнес. Не, не, не, не, не, не, не, не, не будет, не будет, не будет, не будет, не будет, не будет. Не будет. Надо запомнить это место и потом сюда приехать тут испытание банды. Дистанция по встречке есть 9479 метров из 30 тысяч возможно. Нет, это не та, не вчерашняя миссия, это новая миссия. Займася. А, не, вспомнил, вспомнил, вспомнил, вспомнил, что сейчас будет. Она что там будет говорить про то, что все группировки уезжают отсюда из стилпорта, стилвотера или стилпорта, я все же не знаю как-то. Да, из стилпорта. Ребят, тут, собственно, нас кто-то набухал. Замос проходим. Где мы тут находимся, а? Отключи систему безопасности, братишка. Ага, пьяному человеку, блин, достал. Все равно тут, все равно тут. И вы свободны. Ай, ай, ай, ай. А, а, а, а. Сейчас там появится я знаю не мотайся ай, Так мы ну, Да, <связь> блин, да ёпс. Убийство специалиста одного спецназа. Первым делом, наверное, надо этих спецназов как раз устранять, потому что ну, специалист, То есть нужно первым делом устранять, потому что, ну, как бы... Вы понимаете, мы Help, помогай, давай. Займус, ты помогай, конечно же, а? На мне. не Так и... Лучше Да, лучше вот этим вот. одной проблемы меньше. Отправляюсь в центр безопасности, а центр безопасности у нас, наверное, снизу. Может, ну или не знаю. Я вчера вот этот вот мисс проходил. А тут освобождаем Вичи Займуса. Мы должны их освободить, О, Поищи где-нибудь тут. Вы свободны, блин, сейчас, нафиг. Придвигаемся. Сейчас шлюхи за нас, что ли, у ну чё, ну тут, я и чё, я виноват, что так называют 3 по поведения, блин. Нет, того уж занимают тоже. Ой, сори. Ну кто мешался? Кто у меня на пти стоял, а? Много же шлюх про погибло в этой миссии. Не сорубки. Отстань. Останься После огроменного такого огромнейшего такого похмельдоса. А похмеликуна я бы даже сказал бы. Время выходить. Шлюхи. Ну ч ⁇ раз... А. Ой. Ой, сори. <laughs> Ай, эта игра не, не устает меня удивлять. Вот реально, ребят. Сейчас немножко тут отдышимся так. удивлять честно говоря вот реально тратер, да? Да а о девушка Олега Олег это ты да Олег это ты из них был не прав все ребят Немножко надо. Займус, немножко надо выйти и. О, Олежа! Это ты что ли? Не, ну это реально Олег. Или дама Олега? Лего, Лего, Лего, Олега. А у Олега нету Лего. Кстати. Сейчас. Дверь тут. Выйдем из этого конта, потому что я знаю, что тут Morning Star, утренняя звезда тут работает. Подорвать всех. Я всех подорвал. Все. Откроем ту дверь. Так, стоп. Надо поменять оружие, потому что... Сейчас, спасу. Ага. Только перезаряжусь. Вот так-то делать, так это делается вот вот так это делается понятно вам морнинг вот. старый вот вот вот так вот это делается вот и и вот так вот на видео наверное все будет плавно хотя как вы б знали каким как, с какой болью на гла в глазах я сейчас это играю в эту игрушку. Ну членов Морнинг Стара. Моргенштерн, блядь. Алишерк, что ли? No. Коктейль Молотова первый раз пригодится, а. Ой, извини, сори, шлюх. Morning Стара. Ай, блин. Я здесь, детка. Отправляюсь в гараж, все. А, вспомнил, что сейчас будет. Сейчас тут будет, честно говоря, лютейшее. Лютейший сейчас будет. Просто лютейший. Звездник. Да ну какой вот такой вот такой вот такой вот лютейший. Ну что ж, громилу. У него закончились патрончики на пулемётике. Слишком сильно я любитель спокойствия. Уже все Так это же Олежа! Это же твои дети, Олег! Олег... Дети Олега, чё? Е, прикончить амбала. На Е. Не, ну со второго раза. Второй день я эту миссию играю, хорошо. Я правлю тут. Я про пр Командовать парадом буду я. Своим парадом. Чинеры и шлюхи, пройдено, энтер, продолжить Деньги 8800 И жилье стоп Слово. Теперь крепость стоп Слово. Это все место, дислокация святых Так А А А, а, а здесь Йо, Мы растем, развивается наша вселенная Так есть, тем Так, о, э, оружейный тайник. Это. Так, на. Малскамет или. гранатомет М2, Нет, Я лучше гранатомет оставлю на Eskape, на назад, назад. И лучше пере. Так, сейчас. Не. Не-не-не-не-не-не. Я знаю, что мне сейчас потребуется. Я знаю, что мне сейчас нифига себе, чем занимаюсь тут, тогда? Это не знал так идти в гараж на еда. Крепость топ слово теперь наш дом, место жилье наше. Ай, что-то греть комп немножко. Since growth, since forge, torch, tempest, Westbury, нет Темпрес. Я сейчас по своим делам поеду, мне нужен тэмп Это можно купить... Так, стоп. На, надо, надо, на, нам на... Не, надо на Е, на Е выйти, я сказал. ЛКМ выстрел из основного оружия, а Кубросу гранаты, ну это понятно. уже за тысячи наркопритон за тысячу или ну и все мы все здания скупаем я же вам говорю ребят мы все здания в этом городе скупаем потому, потому что нам нужно так а, стоп, а так не миссии не миссии пока что не будем делать потому что ну не нужны не ну нужны миссии но я конечно не знаю что сейчас мы будем с ними делать Не, ну, тачка, она. Темтерс, она, ну, красивая, как минимум красивая, ага. Лучидоры у Или.. Эти синие, как его там называют? Я не знаю, как назвать синих. А если это Friendly Fire, кстати? Мне сейчас реально Френдлифайр нужен. А, а, это мастерская Ну, тоже неплохо Собственно, открыли мастерскую Рим Джобс Мастерская, мастерская Мастерская, это при... Д. Дикс Д Диксона Это, так, где Это Расти игла, это Жилища Семс, это пилотаж, это Наркотрафик Так, а где Ломбард Вот сюда вот надо нам Поехать вот сюда, вот нам надо. На Пкм, так. На надо нам этот мост. И тут моргенш Morning стар и тут Морнингстар. Star. Моргенштерн, блять, первым. Вам пришли деньги. О, а, стопа, стопа, стопа. Если я куплю эту эту здание это механик это механика за 5000 агам а сейчас я бегу еду во friendly fire так блин да сеть с этой стороны с этой стороны даже будет ближе честно говоря я не включаю музыку потому что ну, не хочу если парк и даст уэсли Каттер, так святых появил. Теперь в святых появились цели для уничтожения и выслежьте и убивайте их, чтобы быстро заработать баблишка. Да я понял, машины для угона появились тоже. Ага, да, я понял, понял, блин, понял, знаю я то, что святых теперь мышь машин для угона и цели для уничтожения появились. Откуда я знаю? Да потому что я уже в эту игру играл. Я знаю, что я говорю. Ага. Все магазины и Friendly Fire там, и все магазины, они коричневые. И Friendly Fire, rim Рим Джобс, они коричневые. Так. Сейчас, купить патроны или гранаты. Так. Вот сюда надо купить очень много патрончиков. Вот сюда вот надо два патрончика, ну и все. А дальше можно. Ну и сюда и все. Купить или улучшить оружие. Да нет на биту. Не. Не, по идее, надо на биту сменить, потому что, ну, сами понимаете, такой челтонский, выходить какие-то странно, бля, вы понимаете? Ну сейчас, смотрите. Пойду я, к примеру, вот с таким вот Дилдонским, блин, по улице. Как на меня будут смотреть, если я даже, да даже там в реальной жизни пойду. С таким делдонским пойду по улице, то как на меня будут смотреть? <звы> Мне все же больше темпторис нравится. Угу. Так, на тап надо... На миссии, миссии, миссии, миссии, Ангель дела Муэрта, путь огня. Отправлять начало задания. Следующему испытанию. Ну.. Интересно. Чтобы убить Головорезать Килбэна, нужно мысль Килбейн. А я не могу этого сделать, ну, как-нибудь, ну, по-другому. Нет. Так, сейчас. Стоп, Ангель Деламуэрта. Я сейчас эту мастерскую э, образ подобие приобрету. За пять тысяч. Ага. Два процента плюс тому. Плюс два процентика. Темптерость. Два процентика плюс. О, жиль... планета святых. Одежда. Даже. Одежда. Пленсинс. Одежда. А вдруг я хочу, хочу тут купить что-нибудь себе, а? Пленсинс. Опять тысяч. Ага. Скупаем эту... Мы себе эту... Как ее там? Ну... Пол огроменный блин. Нифига себе, огроменная банка энергетика, это его, ее зовут Полный. Огромнейшая, просто огромнейшая банка энергетика, ее зовут Пол. Блин. Это в Сенс Роу 3, нет, это в Сенс Роу 4 будет, там доп. -доп миссии будут. Огроменнейшая банка энергетика, ее зовут Полный. Так, а, стоп-а, так, так, а, так, не, ну, красивая так, так, Я хотел так, так, раз увидеть, хоть когда-нибудь, честно так, так, Не, на, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, нет, так, так, неизвестно поставить, так, Первым делом, как всегда, мы с вами едем не туда. Первым делом мы едем с вами, М. Эм. Мне нужно в, к механику заехать. В Рим Джобс. Ну, не, ну, это купленное так, это мною. Ну, полагаю, я купил эту. Нужно вот сюда первым делом, а потом можно на задание поехать и поехать. Так, и все, и все. Нужно... Я давать мне тачку, честно говоря, было очень херова идея, потому что, ну, Пока мне задание не мешает, я еду на место. Сансет парк. Село солнце парк. Это как у нас район назвать? ПК и Олб березовая роща? Наверное. Та точно так же. А это... Кинзи тут рядом, не? Так, О, механики! Рим Джобс, я... А я думал, где они уже? Ай, блин, не туда въехал. Ну, понимаете ли, я хочу... Э, отремонтировать, во-первых, машин И, во-вторых, ее как-нибудь, ну... Так, на Так, надо... Не, не, не, не, не, не, не, не. На, на Е, на выйти. На выйти, на выйти, на выйти, на выйти, надо выйти, на выйти, на выйти, надо на выйти, нам и тут выйти, на джобс на рим на так за выйти, на выйти, на выйти, скупаем выйти, бизнес короче городе в этом ты чё ты мне пасть показываешь средними Вот тебе они а средний пасть ценностью быть так непросто это мой следующий бой 1800 Ну уже есть короче 1800 не, ну открыли еще одну ремонтную. Ага. Отправляет мест место начала задания. Если это опять какая-то крепость, то не, ну ладно, не, я буду ее проходить. Не, на самом-то деле я пройду ее и все. Тут. Тут практически весь город это криминальная помойка, я бы сказал вам так, но как бы. А, нет, вспомнил, это, наверное, сейчас ёбаный тигр будет. Я вам так скажу, одной фразой, это одна фраза описывает всю весь пиздец, что в этой серии, наверное, в этой миссии будет твориться. Не знаю насчет серии, но эту миссию, да, точно, в этой миссии будет один полнейший ёбаный тигр твориться будет. Пуч-тайгер! Ну вы сами подумайте, вы садитесь в машину и при этом вы с тигром. Путь огня. А, не, понял. Начини с чтобы заработать деньги авторитет. Видите людей, получайте... А-а-а! Помнил? Чё это за Она так нравилась Олеже, честно говоря. Да даже не Олеже там, а она так нравилась одному блогеру, который... Плюс один G, v G o. Так, стоп. Э, нужно куда-то сюда ехать. Так, я правильно понял или... Нет. Два ВЖО. За людей дают по два ВЖО. За всякие там, всякие полезные эти штуки. что типа... За... Тачки дают, к примеру, девять ВЖО. ВЖО. А чё это ВЖО? А это... Вы же это время, что ли, Ну, прошли мы этот путь огня, айга. Путь огня пройдена на Enter, Enter, 205 бонусов. Учидоров, 5% контроль района, путь огня... Не, тигр! Не щас. А это... Это что это? Ты чё делаешь на машине-то, блядь? Друг, ты чего на машине-то забыл? Не, ну, собственно, тут... А, это... Это суперэтичная кульминация реальности, что ли? Профессор Агенки, суперэтичный... to Professor Genki's super-ethical uh, okay, okay. If you like blood and mayhem with your game shows, you in the right spot. Today's contestant yeah, is no stranger to anyone. That's right, Zach. After rising to fame as the leader of the Saints, our contestant has come to Stealport and into the Genki arena. Well, whether you love hate or downright love the Saints, you have to respect this competitor. When it comes to destruction at the end of a smoking gun, Этично... Этикл. Я не увидел, извини, что там, может быть, там анетикл на самом деле написано. Пола убираем. Маныщу. скайшен Деньги в коробке. Куда дальше, Генки? Анетикл... Фанду... Самое главное, стреляем в фанду, потому что я знаю, что это будет. Во-первых, на ней написано Анетикл неэтично. Во-вторых, на ней... Они говорят сейчас про Килбейна. Таймбонус. Килбейна. Они сейчас про Кьюбэйн там говорят. Самое главное в панду не стреляем и все. Так, стоп. Идем Кто, Кто не придет, тот обойдет, как говорится. А на это? Так или чё это? Что? А, а. сектор Джент не пройден, ну ладно, покинь задание, потому что ну это не основная миссия, мы сейчас с вами на основную поедем, на пойдем наверное. Хотя, кого кто, честно говоря, меня знает Миссии Глаз т... а Ааа, спол... это, это миссии с ебучим тигром. Эбучий тигр! Ты удивишься, что это. трав тебя есть мультиплеер. У 3, 3. есть мультиплеер. наркоманы всякие были там растаманы тебя есть А, не, вспомнил. Это же история в четвертый сенсор. Как раз-таки в четвертый... Как раз-таки в сенсор 4. О, крутая машина. Найс. Nice. Найс. Nice. Я человек, который не любит... Ну, про меня можно многое сказать, но я не очень сильно хорошо общаюсь с людьми. Я на камеру? На камеру! Я могу общаться. А вот не, если не на камеру, ну это, наверное... Ой, а стоп, а мне пришло, пришел кэш? Нет. Нет. На ваш максимум чуть недостаточный средств. А, ну, нужно 5 чтобы пришло 5 трон и гранат это гранат граната 2 гранаты 2 коктейль молотова и все и еще на эскейп на эскейп ну принять окей ансель ансель спасибо, спасибо. Не, я, пожалуй, первым дел на эту мысль схожу, вот, которая вот рядом тут. Которая, нет, точнее, это даже не миссия, а... Сейчас, на ну, пенетратором его зафигачивает полицейского, ага. А я хотел, блин, по-другому сделать. Ну, я хотел его пенетратором, блин, зафигачить. Но мне этого нельзя. А это чё? Это перст! Ты красавцы свои секс-игрушки, секс блин. Ну ч ⁇ а это что? Это по-другому, это как по-другому говорится, что ли? Нет, это говорится реально, расбросал тут свои секс-игрушки и все. Полиция, за мной. Декеры. Это декеры. Ребят. Помню, как эту, миссию, эту банду называют Дейкеры. Спасибо, Кинзи, что ты есть просто-напросто. И вот, и это вооруженные декеры, это операция банды уничтожена 342. Не, ну сейчас спасибо медицинский, что вы за меня заступаете, но не надо, если я если я вот сейчас ты убил, убью, то ты умрут скоро. Ну, не, ну, это, конечно, согласен с тем, что Saints Row игра, как игра, она перестанет существовать в пятой части. Ну Реально, пятая часть, Saints Row, ее как будто бы не было вообще. Есть только первая, вторая, третья, четвёртая, kit of hell, и все. А это кто? Супер быстрый. Я сейчас, я перезаряд только сделаю. О, oh, придумал, что сделаю. Дать мне немножко передохнуть хотя бы, блин. Этот, кстати, который из четвертой части, там, Мэтт Миллер, вспомнил как зовут. Он на декер, с декерами вместе работает. Да блин, а найдешь, кошкин Как раз-таки рядом жилье святых первоначальное, первое. Гардероб, можно в гардероб, собственно, что-нибудь сделать себе. Верхнюю часть. Если не будет, ага. Нет. Верхняя часть одежды нету. Нет, верхняя часть тела нет. Бюзгалтер. Леди эм. святых. Ну ладно, надеть предмет. Э, нет, бюстгалтер, потому что святая святых, надеть предмет над назад на нижняя часть тела нижний белье нету нет нижняя часть тела нет нижнее белье только лого святых и все надеть предмет это все так попробуем немножко так ходить хотя нет оси Сильз Сильвер Маркинштерна, нет запястье верхняя часть тела верхняя часть тела, эм, верхняя часть тела, э, ну сильная корка жилеткой, стильная топик космической принцессы нет, э, назад на назад на на голову э, очки, головные уборы э, нет, э, очки нет, Ладно, да так, попробуем походить немножко костюмчики, ну Кромсатель, ниндзя. Кромсатель я буду. Вот такой вот предмет. Кромсатель. Надеть предмет и все Назад. Короче. На эскип, на назад надо принять. Эм, ну да. Как тут рядом было мое жилье, убежище даже. А в Бешене тебя не имеет права нападать. Торч, Темтрас, Вестбури. Нет, Темтрас. Не-не-не-не-не-не-не. Отмена Вестбури возьмем, потому что ну, она новая, эта тачка Вестбури. Я очень сильно ее обожаю, и ценю. На самом-то деле. Не получится ни на ней делать. Так, стоп, а Так, надо, надо, надо, надо. надо. Так. Нажать. Деньги пришли. 16 тысяч. Так, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, Friendly Fire за 5000, ага. Теперь это моя территория. Короче, я отмогу что угодно. Могу... Могу хотеть купить, могу не хотеть купить. Короче, могу что угодно делать в СБУРе. Be не, лучше отключим радио, чтобы поехать просто спокойно. Я вам... Я ничего не буду... за, Ничего не буду, честно говоря. 2 миллиметража. 3 миллиметража. Так, сейчас еще загрузится. Нет 3 миллиметража и 4. 1 миллиметраж, 2 миллиметража, 3 милли... нет, 2 миллиметража просто. И авторитет плюс 5. Ой, а, стопа, что там можно загрузить. А, можно. Это место это эль чупакабра это где ахит ламуэрто живет и можно его эль чупакабру откупить ноги эль чупакабра скупаемся скупаем короче всю недвижимость в этом районе по идее надо было бы васаби васаби вас буре не маш... марк, марта машина без буря а назвать она васаби васаби Пуч тигр. Нет, тут знаю, что будет. Наверное, вот из всех чтецов инсур. Все водители. Ай, блин, черт. Кил кто? и получил тигр в моей машине. Так не стоп на на е на надо на чё нажимать да надо нафиг. Вот это вот! Это вот, да, это именно та миссия, которая с ебучим тигром, блядь! А, тигру нравится. Тигру нравится, когда мы едем без остановки. Вот поэтому он набирает с храбрость. А животное ярче, он набирает. Да черт, машина сама поворачивает вправо. Я чё, виноват что ли, блин? кошка. Цутуна. Вот жак, что тигр это не умеет. Машину саму заносит влево немножко. Даже вправо когда. Ангель... Анхель за это ответь. Ч это блин со такое -то? Тигровый эскорт пройдено на Enter продолжит. 2000 и плюс 10 бонусов 200. И бонус 12 плюс бонус 5. Лучидоры контроль района 153 доллара в час. Эскорт, вы открыли новый локации для здания эскорт. Прочите их на карте. Браток Анхель де Так он же был моим братком, а? Ябанный тигр! Ангел, ты это серьезно? Эбучий тигр. Так, да, это я извините мышку немножко не так. Доп... С страху в лицо. Ангел, ты знаешь, У меня есть Don't много вопросов. Не двигайся. У меня есть себе много вопросов, ангель. На самом деле, реально, дофига да? вопросов. И все. В Америке разрешено носить оружие с собой. Кстати, я забыл вам всем про это сказать, Ну, но... Реально, разрешено там, ну... Ну, не на законодательном уровне Это просто люди подозреваемые Все Странные такие люди Немножко Ой В Эсбуре это что ли была? Тачка В Америке разрешено носить оружие, кстати. Я, прав не помню, сколько там именно можно разрешено носить оружие. И именно сколько. а, -а, -а! О! Ой, ой, извиняюсь, сори. Я вашу гитару... Гитарист... Ну, начинающему гитаристу привет, конечно. Вот это вот казино Ангеле. Нет, это не, не казино, точнее, это его, это, база. Не, двигайся, ты. Так, а сколько стоит? А, 10 тысяч. Ну, так, потом, короче, а, когда я заработаю денег, 10, 10к, я должна буду это здание купить. Короче, когда я 10 тысяч заработаю, ага. Не, ну как сенсрос амина тоже восстанавливается со времен, ну по временному этому участку. Don't these see me не идите ко мне на ру на <coughs> люди, не идите сюда. Сейчас прямо, прямо, прямо, прямо и направо там дальше. Повернемся и все. Ну, собственно, там было представление Филипп Логан и компании его синдикат. Шаунди говорит, что она никого не, никогда не слышала. В Америке разрешено носить оружие, короче. Да и во всех практически вот в 90%, ну не знаю, в 90-90, но в 80% европейских стран, только, конечно, наша страна <coughs> не не в нее не входит. Можно носить оружие, разрешено на законодательном уровне, на законодательном уровне носить оружие с собой вместе. То есть, к примеру, это смотрите, я... Всегда с собой беру видеокамеру, это уже не, не имеет смысла. Я всегда с собой беру мой штык нож Ага. Ангель! Ты у меня Ебуч Тигр! Значит, было. Тигр! <and hiding> <general> <ged> <BPles> <unfortunate> <Detroit> ни когда не победишь, он чё со саблями, с топками такая, всё только чтобы убить киллбэйн и его лучитора. Не больше тигр зерно заму, замулен. Чё реально ребят? Так, стоп, а надо, надо, нам на тап. Займа скатер со шлюхами. Отправляйтесь в Доки. Yeah. I am. I am well, the no. the нет, нет, класку не играем. Кто no. это? И почему я должен и это Morning Star, star Не Я могу это сделать. Отправляйтесь, в доки, М да. В доки, доки, доки, да наркоки, да. Да ладно вот там коки. А тут-то доки вообще. В конце, когда я пройду всю игру полностью, я вам покажу миссию, она просто вынос мозга и всю. Два миллиметража. Три. Пока же делаем миллиметражи. А это миллиметраж считается, что я сделал или нет? Займос, как я позже потом спрошу у Займоса. М -м -м, вот так вот. Займос, здоров. Как ты думаешь, этим сестрам де Винтер можно доверять? Сестрам де Винтер. Ну, вот сам понимаешь, короче. Ай. И в итоге только миллиметражи и все. Ну, они все же герои Сейнсроу 3. Даже, наверное, второй Сэнсу. -тру. Те, трудно. Мам, бить. кирпич. А вот тут вот Кинзи вроде, вроде как, тут Кинзи, да. Тут, в этом здании, обитание, обитанище наше Кинзи Кинзингтон. Я вот на эту миссию, честно говоря, залезть никак никогда не мог, честно говоря. Вот думал, что в этой миссии надо делать, и потом в итоге ничего не придумал, как посмотреть просто прохождение. Uh, uh, Давай пойдем. Это тебе рука, давай. А, пока что. они в этом бинокле увидели? Реально, чё? У бомжа такой вопрос. Один на глазах. Че они в этом бинокле увидели такого? А мне бы только пострелять по бинации и поубивать морнингстаров. И вс ⁇ Нет, классику не. Найдите драндулет и шлюху. Beautiful, beautiful guy. На аннигиляторную пушку, блять, поменял гранатомет на аннигиляторную пашку. Не, ну, хорошо было в этом контейнере. Нету тут. Ну, хотя тут тоже есть что-то, кое что что можно было бы использовать. Но у меня полный боезапас сейчас. Спасите меня! Тут одну, слышу, две, двоих даже. Тут две. Сбегайте. Дамы. Светки за Зи. Oh, uh -huh. uh -huh. Мегалежа. Я слышу где-то. Uh -huh. Дрэндли, <смех> это не... пусто. Ой, Олеж, а -а -а -а. Олеж, Олеж, чё, Че? чёрт, они это этих ребят в коробке тут заточили, блин. И не, должен али... анигилятором... аннигилятором, пушка должен. Так, сейчас на е прикончим балу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вс ⁇ Я даже с аннигиляторной хотел то сделать, блядь. А mm -hmm. ничего. Тут срываются все сами с собой. Не знаю. Что тут только за фигня? Нет, ну тут я слышал двух девушки еще. Ну не знаю сколько тут. Две не знаю, две не две. Тут дур, гребные цветы. Гребные цветы, а у вас Morning Star вообще название какое? -то? morning star утренняя звезда так солнце утренняя звезда вы чё вы, вы, вы корите что ли там что то эм займас чё за херня на этом корабле Это лодка сейчас сорвется, Займус, бежим. Так. Ай-ай-ай-ай. Ампал с миниганом? Посмотрим сейчас, твой миниган или мой, чей лучше? Аннигиляторная пушка! Кто любит тебя, малыш? Так, никто. Ну, no бады. Ну, no ладно. Аннигиляторная пушка. Понятно. А она даже бежит с этим... с этим его... с пушкой. Не, мне лучше на ТС мой. Мин, ну я нашел проход наверх. Кто-нибудь тут есть, я одна тут. Спасибо, что спасли меня, вы нас там, будьте в безопасности. Foul, Мы нашли вас, маленькие мои. Займ. А -а -а. О, милый-милый пуш. Прикольная штука нашла. Чё следующие Следующая дверь окажется обязательной. Давайте с этого корабля живо, если хотите жить. Вот. На северную платформу так стопа куда ты, Северную? А, на эту к нам. Морнинг Стар приближается, что ли? о yeah. oh yeah. А, нападающий. Ну да, Морнинг Стар получается. А кому же еще этот... Этот... Корабль нужен? Так. Аннигилятором. Аннигилятором. Только аннигилятор и все. У меня аннигилятор есть, вообще-то. А вам... А вы сигали тут со мной. Связали. Сигали, вы связали со мной. Вот, все, Угу, подорвали один вертолет. Теперь начинаем подрывать второй. По маленечку. А как крюков? А. Автомат Калашникова. Точнее, в Америке он называется немножко поиначе, но у нас, в России, он называется автомат Калашникова. Эх. Фигово! Фигово! Фигово! Крюков какого-то... Не знаю, почему Крюков называется. Ну, в России он называется автомат Калашков. вообще -то. Самое... Сложно позади все. Теперь остались, ну, помелчевки тут, эти. Я что, подрывать должен, что ли? Видите, нападающих. А на займусе можно, то есть, его вот тут оставить, если что. слишком много их <р просили> <стур garage> нафиг нафиг нафиг нафиг нафиг нафиг нафиг нафиг короче нафиг нафиг у нафиг нафиг нафиг у нафиг нафиг нафиг нафиг нафиг нафиг нафиг Вы знаете, как я люблю играть за свой, честно говоря. Если, ай, на да них пячат, так все пол, все лопало, все полакакало, блин. К вам летят вертолеты, не наши, мордник Ай, блин! Блин, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, Ай, гейн. Можно было бы тут заходить в пол в каюты, как в Batman Arkham Origins. То цены бы этой игрушки не было. Звездные огни, аэродрог. Надо только выучиться, ждать. Что-то порой от жизни получать. Радости телеграм. А, не, ну. Сейчас можно от всех от остальных избавляться, от тех букаш, которые снизу. Ну для меня это реально так получается. Я чуть дважды сегодня... Я чуть дважды... Два раза в этой игре уж чуть не помер. Сегодня, честно говоря. <связывая> <ми hybrid poetry> <рит> О, пиво! Это пиво или какая-то другая там жидкость, горючая на самом-то деле? Наверное, какая-то горючая жидкость, но не right, пиво. Ладно, Пирс, все чисто. Подождите, Чоппер. Ах, вот так вот, Пирс, не говори бы, we'll... подождите нас, хорошо. И было бы все супер, реально. А, а это что? что, что? что На пора уходить, ребятки. Да знаю я Займус, пора уходить, реально. А то что то эта миссия как затянулась немножко, как мне кажется. Как мне кажется, эта миссия немножко затянулась. И... Защит, что то При ПКМ можно приближение на ЛКМ, на левую кнопку мыши... Как бы, ну, как вы все знаете, на Левую кнопку мыши... Может даже было бы не приближать, но можно было бы просто так нажать прямо бфф, и все. Бфф. Там внизу еще есть, ребят, едут, плывут, точнее, водочкой на правую кнопку нажали и сама наводочка не нужно реально нужно на правую кнопку наверное, нажать и левую кнопку зажимать сам на правую кнопку самонабодочка. наводочка сама наводочка сам, на водочка, сам, на сам на... давайте ети эти сонканные Цель зафиксирована. Цели цель под нами зафиксирован Все. 15-25 катеров уничтожено. А это что? Тоже какая-то миссия. Задание у меня. 25 катеров уничтожено. Ой. А что тут? что целься цельца кто-то? А, там. Так, и тут. Со мной водочка! Со Самонаведение на цель! Со мной водочка! Самонаводочка! Самонаводочка! Ладно, короче, пропустил я это. Все, Чоппер защитили, короче. Вроде как. Ребят. И что, тут такое происходит? Я не понимаю. Ясно? Самонаводочка! Самонаводочка! Самонаблюдение на цель! Самонаводочка! Самонаводочка. Сейчас будем. Самонаводочка. Вс, снизу оставь только ребята, и вс. И сверху вот специалист и специалисты Морнингстара. Стара. И. Самоводочка! Вс, повысил ранг. Так. Надо бы прокачать себе устойчивость от пуль, ну... Кто в и я тебе топ-доллар. Это Morningstar to Ай блин, нет, процесса. ну ладно. Выпуск, выпускайте на А, блин, а так награда единственная выплата увеличение ежи нет ежечасный доход я лучше отправлюсь в квартиру святых потому что будут плюс тому будут эм, достаточно Моргенштерн единовременные выплата единовременная это то есть один раз а а в квартире святых и плюс тому будет больше бизнеса будет доступно достанем тебе больше денег за Больше денег за А Займос это наш кореш. А кореш в нашем больше денег будет... Мы <ш système Rossi> да. Да. Да, это удар. Estimate. Мы должны освободить Стилпорт. Катер со шлюхами на Энтермонтошечке. Это смешно было. 13 бонус. Бонус супер единства. Это... Не, ну если единовременный платеж, то это один раз, один раз только и все. А нет, а там же не единовременный платеж, там будет много денег и потом, потом только, когда у тебя будет много денег, ты можешь потом. Так, стоп, на тап надо, на тап надо, так. Эм, карта, не, я, конечно, миссию пройду, но первым делом надо. Завод Cold Joe за десятку. и Rassi за пять. Э, вот надо, вот, вот это вот надо купить на тысячу. И плюс два контроллера района. Три. Короче, вот это вот... Круповую газлер, такой отолегать, как говорит. Не хочется. Ладно, все. Ребят. Если, короче, вам игра понравилась, так же, как мне, то жмакьте лайкосики, делитесь видео с этим видео в комментарии. Блин, ну я что-то как-то не знаю вообще. Короче, ребят, если вам игра эта понравилась, так же, как мне, то пишите комментарии, говорите мне, что вам. Пишите комментарии, пишите комментарии. Желательно, что мне понравилось или мне не понравилось. Если вам не понравилось, а если вам понравилось понравилось, то. Пишите, короче, комментарии, что мне понравилось. Проходи еще, давай еще, Или если мне не понравилось, то пишите комментарии, мне не понравилось. А с вами был я, на связи я, Ванёк. И до следующих встреч в Saints, Row... Saints Row 3. Пока-пока. Покеда.